Сюда входят те ситуации, когда клиент указывает идентичный по символам кошелек. К примеру, человек установил кошелек блокчейна, на котором нет эфира классик, но очень хочет купить эту монету. И указал адрес получения при обмене эфир классик, адрес своего эфира. Монета ушла на неизвестный кошелек. Таким образом, человек сможет потерять свою криптовалюту.